что принимаем оставляем без удовлетворения или будем голосовать за все жалобы в целом Правильно. я думаю по каждой да тогда попрошу проголосовать сначала по жалобе Кашаповой Марии Сергеевны оставить без удовлетворения кто за данное предложение спасибо единогласно значит и по жалобе тогда горского тоже оставить без удовлетворения кто за данное предложение единогласно спасибо а, воздерживаетесь, да? Один воздержался, Максим Андреевич. Да. Отметьте, пожалуйста. Следующая жалоба о нарушении порядка подсчета голосов обратился гражданин Афаназин, Илья Адольфович. Он приходил... Адольф... Адамович, он приходил в комиссию, очень долго мне объяснял, как бы суть этой жалобы. Значит, но рабочая группа решила, что суть заключается в том, что... Заявитель полагает, что его требования основаны на том обстоятельстве, что произошло, по его мнению, нарушение порядка подсчета голосов избирателей, выразившееся в нарушении порядка времени подписания протокола номер один и протокола номер два об итогах голосования у ЕК номер 616. Председатель у 616 пояснил, что итоговое заседание участковой комиссии проводилось на время, значит. На время последовательности подписания протоколов 1 и 2 об итогах голосования на выборах Государственной Думы Федерального собрания 8 созыва и выборах депутатов и Законодательного собрания, значит, не обратил внимания и произошла техническая ошибка, В соответствии также с пунктом 9 статьи 70. Соответствующая комиссия признает итоги голосования, результаты выборов и, значит, если допущенные при проведении голосования или установление итогов голосования нарушений не позволяет с достоверностью определить результаты более избирателей. В данной ситуации, значит, не было установлено нарушение федерального закона номер 20-ФЗ о выборах депутатов Государственной Думы от 22 февраля 2014 года. И значит, при установлении итогов голосования не позволяющих с достоверностью установить результаты более изъявлений избирателей установлено не было. Учитывая также изложенные руководства статьями под пунктом А, пункта 9, статьи 26, пунктом А, пункта 6, статьи 75 федерального закона, избирательная комиссия на 3 решила оставить жалобу Афанасьева и Ильи Адамовича без удовлетворения. Вы знаете, мы пытались понять тоже... Можно я объяснить что? -то? Да, пожалуйста. А, он, мне, он мне рассказал, ну, собственно, мы разбирали его Заверенную копию протокола, uh -huh. в которой э, дата и время заметки было там 0 часов 47 uh -huh. минут. Ну, время условное, в смысле uh -huh. от этого не меняется. Да? Uh -huh. А сам протокол был подписан в 2 часа ночи, тоже время примерно. Uh -huh. Uh -huh. Соответственно, я ему говорю, что ну, это же невозможно так. Сначала uh -huh. э, производится итоговое голосование, э, итоговое заседание, э, производится утверждение э, итогового протокола, да, а потом уже выдаются копии. ну То есть последовательность нарушена. А он говорит, что на самом деле итоговое состояние вообще не проводилось. И суть его претензий заключается в том, что не проводилось итоговое заседание, и в результате этого копии протокола были нарушены вот эти времена. То есть причинно-следственная связь здесь вот именно такая. Я прошу вас там на будущие выборы дать методические рекомендации членам участковой избирательной комиссии, а также председателям в отдельности, секретарям, чтобы они в обязательном порядке проводили итоговые заседания избирательной комиссии участковой и могли этот вопрос в коллегиальном виде полностью решать. Спасибо. Спасибо большое за предложенное какое-то дополнение. На самом деле, ну, это объяснялось, но видите, дело в том, что вот это действительно многодневное голосование оно вышло как такой немножко изнуряющий, честно сказать, факт. И люди просто, вот я даже сама сижу, я вас практически уже не вижу. И даже, я даже и не слышу себя, и если я просто уже даже запинаюсь, я понимаю, что у меня речь уже малосвязная. Поэтому я предлагаю, значит, жалобы удовлетворить, учитывая ваши дополнения и пожелания, что на будущее мы это обязательно учтем, и прошу, значит, также вот проголосовать за данное мое предложение. Так, кто голосует? Спасибо. Единогласно. Спасибо большое. Следующая жалоба. Горки Владислав. Значит, это у него просто, у нас был веер его него жалоб. Вот, значит, следующая жалоба вот в чем. Прошу признать результаты голосования также, на у 630 действительными. Кратко расскажу. Значит, здесь он по камере видеонаблюдения делает съемку, но съемку он делает фрагментами. То есть видно, что много роликов уже выложено в 630-й комиссии по поводу вот Морозовой Екатерины. Значит, и во многих роликах видно, что она ведет совершенно правильный подсчет. То есть она путем перекладывания, оглашая. И знаете, у него получается, что он берет фрагмент ролика и показывает, что она не так упаковала бюллетени. Почему-то он делает ссылку на этот ролик, и действительно при упаковке мы смотрим, что она смешивает как бы, бюллетени одномандатного округа с выборами значит по федеральному округу, не делая как ну, вот упаков, упаковывая их отдельно. И он расценивает это как неправильный... Ну, как бы, подсчет нарушена процедура. На самом деле, на других роликах их реально можно посмотреть в Ютубе, наверное, каждому. Там видно, что она оглашает результаты, она проводит совершенно правильный подсчет, вот так показывая, перекладывая из пачки в пачку каждого кандидата. Поэтому также, ну, я уже просто уже говорю своими словами, простите просто меня, что я уже, ну, как бы, жалобу каждого практически изучила. Поэтому вот также мы на рабочей группе приняли решение. Во-первых, мы Морозова Екатерине сделали уже очень много замечаний от территориальной избирательной комиссии. Она у нас получала, скажем так, очень много замечаний. Мы с ней постоянно работали, но ну, практически каждые пять минут, наверное, в сутки. И она такая энергичайшая, у нее сутки энергии. И мы, конечно, знаете, она такой удивительный человек, что она если вот она что-то не делает, значит, она у нас начинает э, спрашивать, что там, что там срочно. А когда, значит, она что-то делает, то она нас закидывает какими-то вопросами. Я думаю, что действительно вот эта тоже опять изнурительная работа три дня сказалась на том, что она уже в конце просто их скомпоновала для того, чтобы положить в ящик. А Владислав Горский, он как-то выхватил фрагментом эти бюллетени и вот таким образом заснял на камеру. Поэтому мы также вот э, рассмотрев... Предлагаем оставить жалобу без удовлетворения. Я уже можно не буду зачитывать вот эти пункты Закона Вы понимаете, что я ссылаюсь на законы. И, значит, также хочу выслушать, если что, у вас будут какие-то дополнительные на этой жалобе. Соответственно, как бы высказать свои... Да, я, собственно, сообщу вам, что я буду голосовать против по этому вопросу, потому что я видел, как подсчет шел... Потому что я присутствовал при подсчете? При подсчете. Да, я же на 530-й попал уже, да, Это 630-й. На 630, uh -huh. 630. Да. А, и действительно а, домские бюллетени uh -huh. шли вместе Все, а, за кандидатов и за партию. Ну, вызывали, я вдруг слышала. Видела, что она вот так вот каждого кандидата и откладывала. Я ролик такой видела в интернете сама. Кто-нибудь видел из коллег моих я еще такой? Ролик. Еще тоже видел. Я видел. видел. Вы Телеграмма. тоже видели такой ролик. Да. Ну я поняла, то есть. Кандидаты и партия. То есть то, что она все делала правильно. А это равно правильно? Нет, она делала правильно, она показывала тебе. Показ она Давайте разберемся. Давайте предлагаю выговор ей вкатить, потому ну, что нет. на ней очень много было... Давайте, давайте на голосование. Да. Да, давайте если голосование. вопрос э, ста, ставил объявить и выговор, то я голосую за. Да. А ну, если общем, вопрос ставит э, бы... о правомерности жалобы, э, то я голосую за. Ну, смотрите, как бы, мне кажется, что выговор это немножко некорректно, потому что это общественная вообще нагрузка, да. да? И люди, которые, в общем-то, они заняты же основной работой, они у нас по сути, общественники, и по сути, она уже опытный председатель, потому что она провела третьи выборы. Я ее расцениваю как опытного председателя, и, конечно, вы знаете, говорят, что еще надо людям дополнительные уговоры, они расценивают выговор, и как если мы их не берем как как благодарность. Потому что заставить людей они работать старались, старались, за такие они... маленькие деньги, ну, в таких нет. условиях действительно нужно еще, даже ну, Александра Панфилова об этом говорит, что вот за эти 5 рублей 68 копеек работать, значит, это вы попробуйте найти таких людей. И вы, Михаил, видите свидетель всему вот этому, что происходит, вот сколько они, какую нагрузку. И психологически на третий день люди просто не выдерживают. Поэтому выбор, выговор, я бы сказала, некорректно, но замечание как бы, и как бы вы, вы сказали... Да, на вид поставить и с ней провести какую-то разъяснительную ну, ну, работу. Я вот э, предлагаю вот такой вариант. Вот как вы поддерживаете... Мое дополнение то, что э, в нарушение 67-го федерального закона, 130, э, председатель, Нет, не, было. председатель э, не, не, не пустила э, членов избирательной комиссии ну, на избирательных участках. Ну потом-то да. она, она пустила. Нет, она не пустила. Это сотрудники полиции пустил. Ну мы... да, ну вот и вот... Мы посмотрим на... сейчас конкретную жалобу. У, вот, у это а... уже, в принципе, это уже жалобы Ее действительно, вот, наверное, психологические черты характера больше, потому что она... Действительно иногда просто вот переживает и начинает вот так вот ну, некорректно скажем, себя вести. Поэтому я считаю, что ей надо сделать действительно замечание. Ну, и на этом, давайте, как да, давайте... давайте. давайте. расскажем об ответственности ей. Да, просто пригласим а, ее знаком. на заседание, в ну, да, очень спокойной обстановке. Да. А сейчас Мы давайте вот ограничимся такими дополнениями. Ничего. Согласны вы с моим да. предложением? Да. Поэтому знаком. давайте кто вот за Михаила предложение дополнение, да, и замечание внести. Вот за данное предложение прошу голосовать. жалобу без удовлетворения, а есть, значит, делать замечание. Так, спасибо большое коллеги, что вы правильно все понимаете. Просто низкий вам поклон за это. Теперь, значит, у нас жалоба опять от Владислава Горского. Уже мы его любим и уважаем. 629 на 629-ю комиссию аномальные результаты. Голосование требует пересчет в моем присутствии. Аномальные результаты, но как-то они, знаете, идут без пояснения. А что такое аномальные результаты? А вот -то мы тоже не поняли как бы трактовки этой жалобы, и они совершенно не аномальные, они совершенно абсолютно нормальные. Значит, и мы даже не понимаем, вот, например, он тут прикладывает по законодательному не собранию, нету, но аномальные. вот у него... Да, а, юрист. Вообще. Да, да как какое-то немножко слово аномалия. Не В общем-то, да. юридическим да. языком. языком. Юридический И вот у нас Уже такое сюда пояснение, сюда. что это просто О, ну, как бы, обиженность какая-то кандидата может быть по одномандатному округу, потому что вот он, например, по одномандатному сражается с кандидатом четыргоком Денисом Александровичем. У четырбока Дениса Александровича 268 голосов, а у него всего 95. В общем-то, возможно, что. Вот какая-то такая вот ситуация. Поэтому также мы просим а даже рассмотреть на. Слушайте, мы даже уму рассматриваем. Или... А вы знаете, дело в том, что жалобы, я даже не могу вам сказать, мы повторно, наверное, будем рассматривать на законодательное собрание, потому что они. Непринципиально, совмещенные выборы, тут трудно разобрать просто, по какому он имел в виду округу, по какой виду выборов. То есть жалобу по сути составили так некорректно. И вот поэтому мы просим в данной жалобе отказать, удовлетворение отказать. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Спасибо. Следующая Я жалоба. Я воздержусь. Да, запишите, пожалуйста, да, в протоколе, да. что э, воздержался один человек. Один да. человек. Запишите, запишите в Так, следующая жалоба от Сергея Григорьева. Сергей Григорьев, 614-я комиссия. Значит, ну это случай, случай, который также у нас в ролике оказался сутью. Вы знаете, в чем дело в том, что вы серьезно этот инцидент, что произошло в 614-й и комиссия й комиссии к нам. Приехали, значит, сопровождение члена территориальной комиссии в ТИК, под камеры видеонаблюдения, чтобы просчитать свои голоса. Так вот, все дело в том, что, оказывается, произошел звонок о том, что помещение заминировано. Значит, звонок поступил члену территориальной комиссии Крылову Дмитрию Николаевичу. Значит, Крылов Дмитрий Николаевич находился в данный момент, как бы, вот вообще на улице. Он скачил машину, как бы, и поехал. Ну, были открочены, скажем, люди, даны, э, с них собраны свидетельские, ну, грубо говоря, свидетельские показания, как пояснения. Вот, и значит, он просто как бы заявил, что в компутсвону школа доминирована. Значит, и милиции, сотрудники полиции, вместе сотрудники с полиции и члены комиссии, как положено, делать спортславных обстоятельств, были собраны. Документация, на скорую собрана вся документация и сопровождение двух сотрудников полиции. Каждый участок выехал в сопровождении члена территориальной комиссии, значит, в администрацию к нам сюда, в это помещение, где у нас находится камера видеонаблюдения, чтобы производить пересчет голосов. Значит, вот эти пояснения... Мы э, приняли территориальная комиссия, приняла следующее решение, что все члены территориальной комиссии вышли на улицу, и значит, я вот, как председатель объяснила, что это недопустимо. Просим сотрудников полиции обследовать помещение. Помещение было обследовано в течение 15 минут. Произошел произведен осмотр школы значит, как это, с поисковой группой собаками. Школа была осмотрена, поступил звонок от сотрудников полиции, что никакой опасности не представляет, и решением территориальной комиссии таким скорым, значит, вся комиссия и 615, и 614, значит, не скрытая была документация, она лежала в машине, она, к ней никто не притрагивался, она также в машине лежала, значит, даже не скрывала, Дмитрий Николаевич не давал скрывать багажник, потому что, чтобы не прикасаться к этой документации. И вся, значит, эта участковая комиссия была направлена обратно на участок в сопровождении, опять, двух сотрудников полиции, даже трех, по-моему, и в сопровождении кандидата, законодательного, депутата от законодательного собрания Дениса Александровича Четвербока. Значит, так как этот участок уходит, находится в одной школе, и, значит, они вот так вот на, четырех, на трех машинах, или на двух машинах, они по-моему, на по четырех, на четырех машинах, от, от от, да, партий, то есть по -моему, все они по -моему, отправили, по-моему, России все, по Россия, все да. они убыли обратно на участок, заняли да, свои да, исходные да. позиции, как это было э, у них э, продумано по также под камерой видеонаблюдения в присутствии кандидата и наблюдателей, произвели подсчет голосов. Пересчет. Пересчет. Нет, не пересчет, подсчет. Да, подсчет. Они подсчет. еще не считались, то есть они ничего они не, да, считали. не считали, и поэтому они вот так вот были и в присутствии вот камер видеонаблюдения произвели подсчет. Замечаний от кандидата и от наблюдателей по данному участку, кроме вот Сергея Григорьева, не было. Поэтому рабочая группа также по рассмотрению жалоб Приняла решение в удовлетворении данной жалобы отказать. Да. А я можно еще Да, конечно. Спасибо. А, а бюллетени, они находились в пакетах когда случилась да, эта ситуация? Да, и да. не да. скрывали. ничего. Значит, все было согласно вот просто этому положению в многодневном голосовании. Это подтвердили, значит, кандидат и много значит было наблюдателей. То есть ни одной не поступило больше жалоб. Там было многочисленное количество. Знаете, что по законодательному собранию у нас было просто очень много как бы, наблюдателей. Ни один из них, кроме вот одного, но тут жалоба, знаете, она очень такая, просто вот, ну, ну как бы очень а, маленькая. Часть просто... Значит, он просит просительная часть, сейчас скажу, он прошу. Рассмотрите, принять мотивированное решение в рамках установленного законом полномочий. И все. Но вот мы приняли решение на рабочей группе. Также выношу на ваше рассмотрение, как вы считаете. Ну, я предлагаю отказать удовлетворение и вот прошу, как бы меня поддержать. Если у я предлагаю помогут. разработать регламент на случай вот таких действий, коменирования угу. угу. вот и угу. истории, связанные с изучением ситуации. Ну, знаете, он, собственно, разработан, этот регламент, но когда такая ситуация э, возникает, то, наверное, очень трудно в этой ситуации, люди теряются. И опять-таки, вот я говорю, ссылаясь на вот эту нашу такую ошеломелую работу, просто вот люди, ну вот согласитесь, что мы с вами уже из последних сил тоже многие сидим, слушаем и засыпаем, поэтому вот вот, прошу поддержать, короче, мое предложение. Кто за данное... Да, вопрос? Нет, да, это тоже вопрос. Может быть, тогда добавить какую-то методичку? Потому что... А, что добавить методичку? Как раз, ну, краткое описание такой ситуации. Ну, кого нет продажа, дополнительно. Так. А, а, и краткое описание поведения. Перешил... Да, методичку давай. Да, потому что. Может, этот в протокол внесем, чтобы а, просто на следующие разы набжать э, методические. А, инструкции а, прямо а, а, а, такие не маленькие не не тип, не типа, не разработать, типа разработать методические памятки. Тоже вот памятки о том, как действовать там раз, два, три в таких ситуациях. Ну, хорошее Давайте кто с данным дополнением. Раньше разу не было, это было. Они есть, но знаете, они в огромных рабочих. Блокнота. И правильное, корректное тоже предложение, потому что, представляете, человек вот так вот трясет от того, что произошло, и он должен открыть такой огромный рабочий блокнот и поехать, как бы посчитать, что там он должен делать, а потом поехать сорваться. Но, как бы, когда какая-то фосмажорная ситуация, человеку не до этого, кратко, и когда кратко, но он это запоминает раз, два, три. То есть предложение раз, два, три разработать, да? Все. Так прошу тогда вот вынести также протокольно это предложение и удовлетворение отказать. Спасибо. Единогласно. классно. Следующая жалоба. Значит, у их шестьсот После извлечения сейф пакетов присесть по 4 для пересчета голосов по итогам второго дня голосования на. В сейф-пакетах обнаружены большие прорези, которые позволяют заменить содержимое сейф-пакета, и наблюдатели составили акты жалобу, требуемого признать голосование по каждому выбору недействительным. Так, значит, что у меня по этой жалобе? Я ее немножко отложу, я что-то тут уже в них запуталась. Сейчас, по-моему, мы уже на нее отвечали. 629-й участок, ну Но вот предлагаю тоже отказать в... Это какой-то Это было, в тоже дам, что это был первый день голосования, когда люди были не снабжены, скажем, оборудованием, техникой. И они тоже, ну скажем, немножко растерялись, что необходимо попросить людей вручную заполнять данные, как бы, входные Значит, ну мы им там, скажем, быстро такое предложение сделали, но многие говорили, что у нас нет времени. Сейчас вот наблюдатели многие, кто-то мне даже вот с каким-то пришлось, что многие наблюдатели отказываются вручную. Помните, про старинки мы писали эти копии про катакон. Да. Но вот сейчас в школах нету ксерокса и нету техники. Они сидят, скажем, вот на таком участке, где нету никакого оборудования, не положено ксерокса. И, соответственно, сами наблюдатели отказываются порой писать вручную эти протоколы. И поэтому, ну, вот тоже можно сказать, да, вот какой какое-то замечательный. Можно комментарий? Вот на каждом участке, на котором я был, был, по крайней мере, принтер. То есть можно распечатать две-два э, документа и на одном написать копия верна и заверить его. Значит, если будет распечатано на одном принтере по закону, это уже не будет копия. Почему? Это будет уже первоисточник. Если вы на компьютере распечатываете несколько листов. А где это прописано? Это в Гражданском кодексе прописано. Угу. Это действительно так. Просто у них принтеры, например, есть у всех. На каждом а участке есть принтеры. Принтер. Принтер. Почему? Есть только документов, Они не загружены в компьютер. Можно и пришлось а вечером, все? в первый день голосования, развозить флешки с документами, чтобы они могли угу. распечатать угу. этот протокол. Угу. Потому угу. что в компьютер <coughs> у... Председателей УИКов э, только там вот эти газ выборы, а документов нет. Я правильно говорю, да? Не хватает, короче, там документов. Так, раз мы эту тему подняли, я предлагаю э, снабдить к следующим выборам, которые будут в три года, мы или согласны. просто договориться со школой, что они один я хотя бы копировальный аппарат выставляем. на два или на три участка выставляют. Мы согласны. Нет. Совершенно несложно это сделать. Не это это организационные мероприятия, которые должны быть наверное, включены процесс подготовки избирательного участка к голосованию. И даже да. более того, наверное, это нужно скрутить закупки, вот связанные с выборами, да. когда... Как, вот, как технологическое оборудование. Либо, хотя хотя. Да, да. хотя как, как технологическое, как вот у нас есть у урны там для голосования, есть флаги, есть обиды. <как> то есть как дополнительное технологическое Только оборудование. Потому, Потому что у них еще действительно школа и интернет, интернета нет. То есть люди технологически, технически, они совершенно как отрезаны. тоже мучаются, отрезанно. Потому что мы пытаемся, вот им документы многие электронно скинуть, но вроде бы чего проще простого электронно скинуть сейчас им документы, потому что им это удобно. Мы этого не можем сделать, они не получают, и мы просто вот делали таким образом, что мы покупали флешки как бы, за свой счет, и на эти флешки скидывали документы, чтобы они могли что-то распечатать. Поэтому, конечно, я считаю, что, это, что правильное тоже дополнение. И вот как в перечень... Технологического оборудования включать этот Бсеракс. Да. А вам вернули флешку с пятьсот Пока нет. Ничего, мы пока опять, я просил два раза, просил разоб. Да, если мы говорим о техническом оборудовании, то... Да, это было случай с ноутбуком, не помню, это мультбух. Это мультбух. Это Это мультбух. Это мультбух. Это мультбух. Это мультбух. Ага. То есть уточнить, во-первых, есть ли у школы а и знаю. возможность подключения к этой сети а, для да. а Потому что в одной школе они договорились, подключили, а так как там стояла определенная версия Windows, то произошло автоматическое обновление, а, очень долгое, и у них да? просто ноутбук ну, не работал. Нам удалось. Вы полтора часа знаете, да. дело в том, что это хорошее дополнение, но вы-то современная молодежь на, ты скажем, с компьютерами, вай-фаями, техникой. Но у нас комиссия, э, вот за 5 рублей 68 копей порой работают люди, которым около 70-80 лет. Вот 600, например, 32-я комиссия, там член комиссии где-то лет уже, наверное, 68-69. Он прекрасный председатель, расправляется справляется со всеми, и он привык работать по старинке. Ему, конечно, вай-фай... Реально сложно. У э, нас... практически у всех уже 78 лет. Есть, России, но 30%. знаете, как бы, Ну вот он, например, непродвинутый пользователь. Ну, iPhone есть. Ну, есть же там за... А, ну... И это вот же только это наша бывает. проблема. Это проблема на едомоде. Давайте, знаете, попробуем... Ну, я же не попробую Наверное очень хорошо... Хотя бы просто ксерокси, это уже сразу... Я просто на предложение, возможно, отдельно рассмотреть какие-то пожелания, также и также реклама по подготовке техники. По подготовке техники. Да, и, ну... На заседании, кстати, еще так. на другом ну, заседании да? рассмотрим. Также протокольное что... рассмотрение на заседании. Хорошо, давайте. Значит, также прошу вас эти дополнения принять, и прошу за данные тогда отказать удовлетворение, голосовать. Согласны? Подождите, вот вы понимаете, за все вот эти лабуды, которые выделены в дополнение, уже ага. потеряно смысл самой жалобы, о чем сейчас говорю? Здесь надо разделить на вопрос, что мы хотим сделать с жалобой или контрактным принятием а ну Вы согласитесь, что отказ выдачи образом, протокола не является копией протокола. Значит, а в дальнейшем все свои пожелания вот эти вот, наверное, сформулировать э, в отдельном решении, которому посвятить, может быть, отдельные заседания. Ну, очень хорошо. Поддержу. Да, вот да, его. да, подел, а подел, сейчас подел, сейчас подел. да. Поддержи. Да, да, да. Поддержи. Да, напишет вот перечень своих предложений. Предложения, которые будут готовы и что... продумы. Да, да, да, совершенно верно. Да, да, да, да, а, да. А, да, да, да Знаешь, давайте очень ну, мы да, да. не да. да, да. да. делать... да, да. да можем да. да. такого формата. формате с ней знаете, дело в том, что он жалуется, тут даже не может Он просто как факт. никакой просительной части нет. Поэтому мы даже можем ее по такой Я что не на мы мы ее отработали, Мы да, да. Люди да. И это. да. Это желание, Давайте да. тогда так и проголосуем. Так еще в двух словах в чем жалобы? -то? Жалобы, как вы, кого не жалуете? Отказ, посмотрите, Первый суть жалобы. У их 629, двадцать девять. Отказ выдачи копии протокола по выборам в госдуму. Все. Точка. Слушайте, время, вот она поступила на интернет, но просто я. Вы, мы бы считали, нужно рассмотреть вот даже каждую такую записочку, которая поступила на электронную почту, да, чтобы к нам рассмотрим. не было никаких претензий. Но, Поэтому, давайте, давайте, давайте, давайте, вот действительно, что мы рассмотрим ее... Ну, она принята к сведению, Принята наверное. к сведению, Если да, и нет, рассмотрим ее... Это самое, он не пишет, что как, и как, не выражает, в чем ущемлены его права в этом последствии права тех, лиц, которых он представляет, то мы приняли это к сведению, к сведению и да. И э, проведем, работу да. Да. проведем да, работу, да. Будет проведена работа по да. исключению подобных случаев в будущем. Да, очень хороший итог. Давайте за данный итог и проголосуем. Кто за данное предложение? Спасибо. Так, Следующая жалоба, последняя. Добрый день, прошу рассмотреть жалобу. В процессе изучения видео от УИК-631 выяснилось, что на отдельных сейф-пакетах отсутствует индикаторная лента. Прошу признать все избирательные находящиеся в данных сейф-пакетах за 17 18 сентября действительно во время запаковке допущены критические нарушения, отсутствие индикаторной ленты, основание постановления ЦИК избирательной комиссии от 1 июля 2021 года 13.3-8 о положении об особенностях голосования, установлении итогов голосования при проведении голосования на выборах референдухов, назначенных на 19 июля 2021 года в течение нескольких дней подряд. Значит, также мы на рабочей группе рассмотрели эту жалобу. И значит, что мы, как вот мы приняли, что мы за основу? Я. Несла с собой, кстати, ленту, индикатор, ну, как бы, сейф-пакет, да? И хотела бы дать просто пояснение вот нашей рабочей группы. Значит, ну, во-первых, вот, смотрите, устройство сейф-пакета, оно выложено и в ролике, как, значит, он выглядит, из чего состоит, как он запаковывается, и, значит, как он выглядит. Ну, вот на некоторых, получается, сейф-пакетах в данной комиссии, эта лента, как бы, она не санкционирована, скрытие не, санкционирована скрытие не обнаружено, она просто неправильно заклеена, неправильно упакована. И, значит, что предприняла, какие меры председатель данной комиссии? Она, значит, попросила все пакеты осмотреть, предъявила их к осмотру, собрала всех наблюдателей и, значит, перед камерой попросила тщательно и внимательно осмотреть. Чтобы наблюдатели и кандидаты, по-моему, там даже были, которые э, обнаружили, есть ли скр... несанкционированное скрытие или нет. Так вот, э, значит, наблюдатели составили вот такой акт. Вот он, этот акт. Значит, это так. да, я сейчас зачту, кто в нем подписался. Переписаны все номера плоб. Они были зафотографированы в первый день. Значит, вот эти длинные, которые здесь на этой, на этом сеть в Махизе стоят. И, значит, подписали члены с правом решающего голоса, члены с правом совещательного голоса Иванов Сергей Сергеевич, Бабина. Это по люди присутствуют. Да. На заседании территориальной избирательной комиссии номер 3. Просим вас либо туда, либо туда. Да. Пройдите, потому что с правом совещательного голоса от кандидата Четвербоков Фураев. Член справа совещательного голоса Гозев от КПРФ. Член справа совещательного голоса ТИК номер три заведенный в ТИК номер три Козлов. Член справа решающего голоса УК-638, Сиру Сир, И член справа решающего голоса Романова. То есть у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек подписались на этом акте. Они все не обнаружили несанкционированного скрытия этого сейф-пакета. И вот а, также опять на постановление, вот которые мы, ну скажем, на которые опираемся, законодательный акт, значит, прописано вот такие строчки, что указаны, значит, если отсутствует целостность индикаторной ленты, то, значит, указано решение об отказе, как бы, об обновлении, как бы, итогов вот, этих бюллетеней там, может быть приняты избирательной комиссии участкового при наличии на таком сейф пакета различных следов, позволяющих сделать вывод о несанкционированном доступе к его содержимому или иных нарушений его целостности, идентичности, при условии, что такие нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты воли изъявлений избирателей. Так вот, все как бы члены справа совещательного голоса, подписывая данный акт, не обнаружили этого, несанкционированного скрытия значит поэтому наша рабочая группа а, предложила эту жалобу также отказать удовлетворение и я также Но. прошу высказать свое а, мнение можно? да конечно а да если если есть жалоба ней есть акт о а? том что там все нормально а в чем в чем тогда суть жалобы Жалоба поступила от того кандидата э, в депутаты, Борского Владислава, который на этом акте не расписался. Единственный, который там был и не расписался. И вот он, ну, видимо, не согласен. А где вообще? Почему вот выходит? он, вот он. А. Ну, как это все поступило, а если это все поступило, мне на электронную почту? Я сейчас, это все находится как бы, в документации, которую Чисковая комиссия оставила. Перед сдала, поэтому я буду вам показывать только живой это так, у нас уже положен папочку для того, чтобы мы для того, чтобы эти документы уже были другие члены они приняли вот такое решение, которое только что зачитали. Да. Прибыв на участок. Я получил и посмотрел видеозаписи, которые происходили в этот момент. И хочу отметить то, что там они так вокруг них этих пакетов вступили, что очень сложно было вести совещательным голосом чем избирательных комиссии mm -hmm. видеосъемку. Но на этой а, видеосъемке я заметил, что в одном из этих пакете как минимум mm -hmm. а, присутствует, а, как сказать, <coughs> дырка. То есть то, что я сделал предположение, что туда можно вставить три пальца, и то есть он не запландирован, то есть нарушена целостность. Mm -hmm. Поэтому я решил остаться на данном участке до момента а, почета голосов. Подчеты голосов mm -hmm. и mm -hmm вел видеосъемку, mm -hmm. каждого, ну, когда каждый сейф-пакет э, скрывался, mm -hmm. а, И там, действительно, до вскрытия я проводил проверку. Mm -hmm. а, это можно отдельно обсудить по поводу этой красной декантерной ленты. Mm -hmm. Но а, в двух пакетах была обнаружена дырка. В одном где-то на один-два пальца, mm -hmm. а во втором на три. Mm -hmm. Это все было зафиксировано, эти сейф-пакеты уже в архиве. Мы можем их взять и с ними ознакомиться, потому что я отдельно следил за тем, чтобы на вот этой вот, как сказать, уже не индикаторной лентой не произвелись никакие действия. <сёк> Поэтому считаю, что как минимум в двух этих пакетах у них была действительно нарушена целостность, и я не как раз написал... Сначала, точнее, поступила жалоба а, от, uh, от, от члена УИК с решающим голосом прошу прощения. Uh -huh. uh, и после того, как вот были предоставлены эти сиф-пакеты, когда я сам тоже ознакомился, uh -huh. я написал uh, как раз а что, uh, заявление. заявление на право. то, что нет, именно заявление, mm -hmm. то что прошу uh, ну, из-за того, что нарушена целостность, uh -huh. признать эти сейф-пакеты недействительны. Но ну, есть ссылка на закон, потому что могли быть нарушены избирательные права. Uh -huh. Я очень удивлен, что вот такое большое количество людей, uh -huh. которое окружило эти сейф-пакеты, это не заметило. есть видеозапись, есть фотографии, есть сейф-пакеты, которые подтверждают, что это видно. Uh -huh. Uh -huh. Что именно нарушена целостность. И mm -hmm. хочу еще отметить, что отсутствие а, вот этой красной ленты индикаторной, а, да, в законе говорится, вот, есть закон о том, что из нее а, мы считаем, что сейф-пакет может быть скрыт, mm -hmm. и нужно как бы уже все, он, его стоит признать недействительно. С другой стороны, есть вот это а, еще одно, можно сказать, противоречивое мнение, а, которое вот... Я зачитала. Да, которое вы зачитали. Mm -hmm. Mm -hmm. И, ну, в любом случае, если есть дырка, то ну, мы не можем быть в этом уверены, в том, что при такой пломбировке ага, целостность ага. не будет нарушена. То есть, ага. я не проверял, можно произвести потом на сеть пакетами. Отклеить их, ну, неправильно запломбировать. Ответить, Ну и потом снова заклеить. Давайте будем опираться на документы. Давайте может быть, из дополнений. У нас получается смотрите, Тогда, таким образом, давайте поступим, что у нас поступило заявление от члена комиссии территориальной избирательной комиссии на нынешний право совещательного голоса. И значит, мы можем поставить на голосование Принять вот как бы данное заявление к сведению и проголосовать за, получается, о непризнании бюллетеней, находящихся в этих всех пакетах, значит, действительно, ну как бы как это правильно сказать, отражает, которые более граждан. Или все-таки отказать жалобу принять без удовлетворения. Два варианта. Давайте проголосуем просто голосованием решим mm. данный вопрос. Можно передать вопрос? Да. еще просто еще. Да, конечно, конечно. А, как я вам сказал, я был свидетелем, у меня есть подтверждение этого, есть e пакета, что mm. была нарушена целостность, то есть брюква. У нас есть решение ah. другое, это ah. в e ah. пакет. Давайте форму. проводить тогда служебное расследование, вытаскивать был... для... и... пакеты. И он был признан недействительным. А, то есть получается, что ну... служебное расследование, надо снимать. Это для этого нужно постановление суда. Мы решением комиссии можно признать. Значит, Мы должны закрыть, подвести итоги по государственной донам. Давайте, вот э, можно я тоже скажу. Я тоже был да, свидетелем, да. когда на той же 632 комиссии я на 631 был. Подождите секундочку, я вас не прерывал. Э, Запихивали эти сейф пакеты. А, в сейф. В да. сейф запихивали со страшной силы. И когда э, в присутствии наблюдателей, там, по-моему, от... Э, вот у нас э, Как там, Павлюченко? Наблюдатели от того, Петербурга. От Полевича. Полевича. Полевич, Полевич. При открытии сейфа, у -у -у. оно до такой степени, выпадали там, да. выпалилось да. все. У -у -у. Значит, они пришли с урны, как положено, все убрали туда, да, там, два три пакета, и они... С помощью вот этого же наблюдателя начал туда да. запихивать. А там еще воздух собирается Совершенно Там неверно, воздух собирает. Они уже не Это все. Это да. извините, воздушный шарик. И то, что да. вы говорите, что-то самое, кроме того, как мы убирали этот самый сейф пакеты в сейф, он еще тоже опечатался. Были нарушены пломбы на сейф пакет на сейфе. Вопрос к вам. Еще? Да, вот Станислав. У вас, спрашивает Дмитрий Николаевич, были ли нарушены пломбы на сейфе, на сейфе, да? Да, на сейфе. Если сейф не было, это самое, извините за заражение, но как вы выводы? Ну, спальчик там порвался, в пакет может порваться. — А, да. извините, это не полиэтиленовый пакет. — Полиэтиленовый а, пакет. — пакет. Полиэтилен... пакет для особых документов. — Нет, Станислав, он же сделан из полиэтилена. Нет, я понимаю, но это не. не ценность, строить. ценность другая совсем. — Да. — У полиэтиленового пакета. — А можно я тоже тогда дополнение сделаю? — Чудочки можно чуть-чуть? — Можно чуть-чуть тоже дополнение да. сделаю? — Это вообще абсурдно. — Вы, к сожалению, не успевали смотреть ролики, которые выкладывают в интернете, но вы, наверное, тоже, кто мог, смотрели, что повсеместно эта проблема, повсеместно происходила такая ситуация, когда вот эти сейф-пакеты надувались, и, значит, люди, также члены участковой комиссии, вот. не знали, что делать. Тут надо его перед камерой закладывать в этот сейф, а он просто не влезает туда. Да, если чуть-чуть не спустил воздух, то уже образовалась такая проблема. Но просто сразу, знаете, когда это делаешь, вот, Например, они делали это на общероссийском голосовании, но они не использовали так повсеместно. Они не складывали многие туда эти бюллетени. Это не было обязательной частью. Михаил, а сейчас это было обязательной частью. Нету, и действительно, это молчить. надо было иметь сноровку, чтобы да, их туда положить. Ваш наблюдающий сегодня мне рассказывал, что э, так и так, по-моему, на, по на 16-м они запихивали, у них взорвался сейф-пакет. На каком это? На 16 по-моему, 16 Они стали его запихивать в сейф, мы же с вами вдвоем стояли, Да они получается я, в я так понимаю, что не, не, не в момент, не в момент запихивания они его перепаковали, перепаковали. А в момент, когда они от, открыли сейф для закладки второго комплекса сейф пакетов со второго дня, в тот момент они обнаружили, что сейф пакеты очень Общем, вот, но все они все. уже были взорваны Сейчас. или да. Э, да. момент закладки или, ну короче, я этого не знаю потому что у меня там не было на этом участке вот. а, получается что от наличия воздуха и там, большого количества килограмм там, бумаги Маленький этот сейф-пакет сейф действительно может повредиться а, вот этот вот господин Афанасьев Илья Адамович э, подтвердил, я ему задал вопрос на тему того, что э, сейф-пакет поврежден умышленно или сейф-пакет поврежден случайно он сказал, что, что ну, вот, скорее всего что он все-таки поврежден случайно он его видел лично но вот, это был другой вот участок она в городе вот другое, такая. другое предложение, может быть обратиться в комиссии. Э, комиссию чтобы должным образом обеспечивали наши уеки количеством сейфов, чтобы были предусмотрены, потому что когда идет гигантское количество вот этих вот бюллетеней, они разного размера, они ск это, скомканы. Как их ну убрать? Да. происходит такая-то сумма. Вот а может быть, еще остановили тогда вообще нервущимися да. пакетами, которые ну, действительно никак невозможно... Порвать там или скрыть, или я еще что-то. Я так что думаю, для города это, э, металлических ящиков вот этих вот закупить, это, по-моему, такая большая проблема. Ну, то есть, действительно, должны быть какие-то доработки, может быть, в этой... О, На вот, уровне да, города. Я предлагаю, я вообще, отказаться от ревненного голосования. На да? самом деле, я не понял, что ты сказал. Ну, с точки зрения покупки... Неимомерного количества усихов, вообще это не только материальные затраты и, и бюджеты, траты да. ресурсов, но и последующие их использование и хранение. То есть это все нужно Что? там считанное количество раз. И в дальнейшем я, например, не вижу, какие, как это может быть использовано. Но я хотел обратить внимание на другое. Вот в течение. Всего этого, особенно э, э, вот этих трех дней голосования, особенно сегодня, все, в общем-то, говорили о неимоверной нагрузке, которую испытывают э, члены участковых и избирательных комиссий и территориальных, в том числе, э, находящихся в нервном возбуждении все это время, считайте, 72 часа что не может не сказаться на состоянии здоровья и всего прочего. И вот наличие сейф-пакетов – это одна из составных частей всего этого процесса трехдневного голосования. То есть не исследование сейчас вот природы, возникновение этого отверстия, через которое я вам могу сказать, что виртуозы могут накрутить на карандаш вот этот вот наш бюллетень элементарно. Не то, что, как я слышал, там три пальца пролезет, а достаточно 15 миллиметров, чтобы был изъят этот. Поэтому, на мой взгляд, надо осмотреть эти пакеты с тем дефектом, свидетелем которого вот был наш присутствующий член совещательном голосом, быть, это решение будет, так будем говорить, треугольным камнем в защите наших интересов и принятии решения о более сжатом сроке проведения голосования в будущем, не размазывание этого всего на три дня. Вот, Но я ученик, призываю быть в последовательности. Очень хорошее так, дополнение, особенно в той части, когда вы вот с пониманием относитесь к многодневности этого изнурительности и да, многодневного голосования для работников, для членов участковых комиссий. Да. Но все-таки вот давайте тогда вы тоже, какой итог, что вы хотите, удовлетворение жалобы, какое у вас предложение? Вот я заслушал показания свидетеля, который говорил сейчас при нас всех о своем видении этой проблемы. И он считает, что данное нарушение прочности, вернее нарушение сплошности стенок этого пакета способствовали, значит, как здесь правильно сказать, скорее могли способствовать, могли, да, могли способствовать подмене там или изъятию, мы можем предполагать, но подведение значит, или принятие во внимание вот наличествующих в них избирательных бюллетеней, на мой взгляд, может э, неправо, повлиять на правильность определения воли изъявления. Поэтому да, надо исключать да, вопрос у меня. А какая просительная часть э, в этой жалобе или заявлении? Просительная часть, значит, а сейчас я уже плохо вижу. А -а -а. Хорошо угу. признать все граждане наблюдения, находящиеся в на всех пакетах. 17-17 сентября, лет угу. действительно. Ну, давайте тогда ставить вопрос на голосование. Ну, я удовлетворить это жалобу. Первое. Признать действительно. Призываю признать недействительно. Или второе, Давайте голосованием решать. Давайте хорошо. Да. Значит, я, значит, выношу предложение, что признать действительно и жалобу удовлетворить. Не удовлетворить, не удовлетворить, не да. Отказать. А, отказать. И значит второе предложение от Олега Петровича удовлетворить заявителя и, значит, признать недействительными. Кто за мое предложение? Удовлетворение отказать. Прошу голосовать. Так, большинством голосов отказать. Но получается, что есть смысл против. Два да. против, два человека против человека против значит тоже протокольно заносим два спротив максим да. два против я провожу итоговое заседание алло итоговое заседание так все значит я на этом вы считаете Жалобы в письменной форме отсутствует больше? Вот все как бы жалобы, да. мы сейчас а посмотрели. Вопрос. Сейчас можно я зачитаю свое заявление? Да, конечно. В территориальную избирательную комиссию от Бузенкова Олега Петровича, члена ТИК, справа решающего Угора. В связи с установлением развитых итогов выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва, выданных членам комиссии с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса заверенных копиях итогового протокола УИК 620 и экземпляра представленного в ТИК-3 в целях установления корректных результатов воли изъявления граждан прошу произвести перерасчет бюллетеней по единому избирательному округу по избирательному участку номер 620 вызвать в ТИК номер три членов участковой избирательной комиссии, подписавшего итоговый протокол до 15 часов сегодняшнего дня 20 сентября 2021 года а перечислить пересчитать бюллетени составить новый итоговый протокол по фактическим результатам рассмотреть на настоящее обращение на заседание ТИП незамедлительно с принятием соответствующего мотивированного решения вот один экземпляр я сейчас на глазах всех даю с тем, чтобы э, наша уважаемая Ольга Николаевна приняла мне его, да, его и поставила свою по консультацию. А второй... Олег Петрович, это да, по законодательному да, собрал? Да, это по законодательному собрал. Тогда у нас собрал. заседание сейчас не закрывается, мы еще по законодательному Но собрали. Жалобы-то рассматриваем все? Или? Нет, жалобы по законодательному не рассматриваем. Не рассматриваем ну давайте, раз увижу, вы примите это все заявление, а когда мы будем по законодательному собранию, 20 Сколько сейчас у него? 13-24. Я дам отдельное пояснение, Давайте к чему приводит Хорошо? вот это... Вернее, привело уже. Это состоялось. У меня есть фотофиксация. И принял удовлетворение, естественно... А это не по партнамандатам используем на, каждую, на каждую. Ну, вот так да. там у нас протокол идет. Дело в том, что да. у нас не оформлено. Тогда давайте не, да, Реш, то есть, по Госдуме мы... Вот давайте просто подведем итоги. По Госдуме у вас есть образы, не залоги, да? Ну, вот, по Госдуме сейчас у меня тоже... Ру, Когда продолжаем... Спасибо вам за понимание. Значит, я у нас системный администратор Кончакова Татьяна принесла нам данные, итоговые данные из распечатки, значит, вот сводной, как, как это Смотрите, сводные таблицы. И значит, прошу вас сейчас сверять мои данные по итогам Государственной Думы с, с возле таблицы, которая находится у вас на стене. Я буду зачитывать, вы сверяете, и мы с вами сверяем данные. Я вам предлагаю как бы подвести итоги по Государственной Думе, Признать их состоявшимися, действительными, легитимными. И <coughs> давайте я буду зачитывать тогда, а, -то да? а вы теряете мои данные. Можно я поближе подойду, поскольку с одной стороны, поколите... да, я все это записывал но а была такая тихо с подачи документов, с да, для пожалуйста. меня даже. За... Давайте так, позвоним звоним. Немножко кстати. Да. Слушайте, вообще... Так, давайте, давайте я зачитываю данные. Значит, по каждой комиссии... Все, все будете, да? ну, а что а так, так, сейчас мы сводную таблицу 1 анализируем, да? Да, сводную таблицу 1. Да, да. Но... Нет, сводную таблицу 2. Давайте сводную таблицу 2. Выборы, значит, по федеральному избирательному округу. Значит, нет, мы должны сначала по а, не федеральному, а единому, вернее, одномандатному. Значит, я вам называю... Давайте я можно я буду называть только если я буду число избирателей в списке, все цифры перечислять. Я предлагаю итоговую сумму просто назвать. Давайте я назову итоговую. Наверное, имели да. возможность сосчитать, уже. Было. Да, вы тут считала машина. Да, давайте итоги выбрали. Потому что иначе мы тут до утра не уйдем, просто подводя итоги. Итак, коллеги, все согласны, что все вы. Согласны. Уже давайте я да, голосуем. Да, да спасибо. Значит, мне нужна Таня. Вот она бежит. Таня, Таня. Да, да, да. Вот мы, да. мы тут запутались во всем. Вот. И так, протокол номер один территориальной комиссии номер три об итоге голосования по одномандатному избирательному округу. Южный одномандатный округ номер 218. восемнадцать. Итак, первое число избирателей, внесенные в списке на момент окончания голосования. 43 три тысячи триста девяносто девять человек. Ну, давайте, подождите, давайте мы оформим до конца, смотрите Это же цифры не было давайте. А потом мы зафиксируем У вас посчитано, да, Олег? А? Вы, посчитали, нет, вы посчитали? Нет, считала машина, я-то не могу да. считать Так, это мы будем писать, На территории города Санкт-Петербург Правильно. Число разбирательных бюллетеней внесено в списке избирателей на момент окончания голосования. Час 43 399 человек. Можно я вся работа ]ですね. Это Понасurun? первая строка у нас, правильно? Здесь сводные таблицы идут э -э -э. по-другому на соответствующую территорию. Ну вы читайте, как там написано, Алина Петровича, я уже плохо вижу даже. Вы близко здесь... стоите, я далеко. Здесь сидят. четыре строки у нас. Помогите, пожалуйста, да, у да, да. тебя Прям... а. Ну, тут ну, часть ну, а, Вот так, Почему на территории. Мы так уже просто... А уже уже все... больше суток не спали. Уже обморок сейчас, сейчас упаду. А, коллеги, а мы можем... Да, э, все, все, до... До реалии, что... все, все приходили в что... Все приходили наблюдать. Договорить, что итог с Феселковой войцы. Вот эту вот входную таблицу мы заполним после обучивания результатов. А, да, поступило предложение, коллеги. Ну, я не знаю, я думаю, что... Давай дилотрифт. Я, пожалуйста, Давайте я буду озвучивать, а Олег Петрович, чтобы нам не нарушить ничего, Олег Петрович, послушайте в Олег Петрович, Петрович, были за... он, он так, Петрович внимание, давайте. Ну, так давайте таким образом поступим. Я это озвучу, а вы спокойно с Татьяной, Потом системным заполнить. администратором, будете потихонечку заполнять. А я буду озвучивать. Одновременно будем это делать, потому что люди действительно сейчас упадут в обморок. Давайте так, давайте тогда голосование решим. Поместить. Все, Можно да, поместить. нужно провести заседание. Итак, я озвучиваю. Число избирательных бюллетеней, внесенных в списке на момент окончания голосования, 43 499 человек. Число избирательных бюллетеней, полученных у участковой комиссии, 36 000. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавших досрочно. Ноль, потому что досрочного голосования у нас не было. Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми комиссиями избирательных помещений для голосования в день голосования. Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят два человека бюллетеня. Число избирателей бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим не голосования. помещения для голосования в день голосования. 202 человека человека. Бюллетени. Число погашенных бюллетеней. Значит, в избирательных бюллетенях по всей комиссии 22146, число избирательных бюллетеней, содержащихся в 13 ящиках для голосования 202. Значит, дальше, число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 13600, число недействительных избирательных бюллетеней 525, число действительных избирательных бюллетеней 13277. Значит, число утраченных – ноль, и число избирательных неучтенных при получении тоже – ноль. Итак, фамилия, имена, отчество внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число голосов, поданных за каждого кандидата. Бурлаков Олег Викторович – 393. Дулева Валерий Владимирович – 1881. Крупкой Сергей Владимирович – 314. Крутов Андрей Дмитриевич – 407. Лисовский Сергей Анатольевич 755, Ломакин Юрий Николаевич 560, Машкова Екатерина Владиславовна 1442, Милонов Виталий Валерьевич 3883, Орешков Борис Иванович 2128, Смирнов Александр Владимирович 88, Цимбалюк Максим Дмитриевич 169, Ишмаков Илья Владимирович 1257. Это по одномандатному избирательному округу. Значит, вот следующий вот протокол. Вопрос. Да. вопрос к данным, которые были озвучены. Ольга Николаевна, я что-то путаю или, или как? Мы получали из вышестоящей избирательной комиссии 43 450 бюллетеней. Здесь не учтены, что ли, погашенные бюллетени в ТИКе? Или я чуть то не понял? Нет, здесь смотрите, цифра, число избирательных бюллетеней, которые мы выдали в в тысяч. Сегодня где... утром, мы, сегодня в 8 часов вечера мы гасили. гасили. Да. А где указана вот эта вот э, информация о том, сколько мы получили в вышестоящей комиссии и погасили здесь? Здесь нет такой сфотики. Нет такой нет. спасибо. Значит, следующий протокол номер два. Значит, чисто, э, так, скажите, пожалуйста, можно мне не зачитывать все вот опять эти э, данные у числе избирателей? Они практически такие же, практически, но они чуть-чуть разнятся. Там, например, число избирателей внесенных в списке на момент окончания голосования по федеральному округу 43 700 463. Ну вы помните, там да? кто-то откреплялся по федеральному округу, кто-то прикреплялся. Эти цифры немножко разные. Можно мне их не зачитывать? Вы разрешите мне это? Спасибо. Можно я только считаю тогда итоги голосования, да? Итак, по итогам голосования, значит, наименование политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки, и число голосов, поданных за каждый федеральный список. Это политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации 2681 человек, политическая партия Российская экологическая партия «Зеленые» 202 человека, политическая партия ЛДПР значит 954 человека, Политическая партия «Новые люди» 1193. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 4353. Партия «Справедливая России за правду» 1719. Политическая партия «Российская демократическая партия «Яблоко» 1090. Всероссийская политическая партия «Партия Роста» 446. Политическая партия «Российская партия свободы и справедливости» 207. Партия Коммунистическая партия «Коммунисты России» 162. Политическая партия гражданского платформа» 14. Политическая партия «Зеленая альтернатива» 198. Всероссийская политическая партия «Родина» 217. И партия «Пенсионеров» 427. Вот такие результаты. Значит, прошу, получается, все результаты признать действительными... действительными и проголосовать значит, за утверждение за данного протокола. Не кто кто протокол. да. Кто за данное предложение прошу голосовать? Олег Петров, Я воздержался. воздержался. Воздержался. Воздержался. Один воздержался. Значит, мы с вами сейчас, коллеги, все-таки Таню немножко оторвем. вот. И Таня нам будет просто показывать. Потому что мы все устали. Протокол? Можно напить. Да, мы устали, чтобы мы не ошиблись, так. покажи, пожалуйста, нам, как нам и где нужно расписаться. Обязательно, не расписавшись, не уходим. А когда? Вот сейчас подходим и расписываемся. Все эти таблицы вот, сходные, мы уходим, вот они сводно расписываются только вы. Все расписывайтесь, там показывай, пожалуйста, нам. Помогай нам. Вас объявить следующее заседание. Да, коллеги, значит, внимание, мы делаем с вами, послушайте, коллеги, заседание мы не закрываем, мы не закрываем, мы берем перерыв. Значит, давайте я объявляю этот перерыв пока на 20 минут, а затем мы с вами, я вам просто оглашу, пока вы расписываетесь. Даже не берем перерыв, наверное. Я вам скажу, подождите, я вам скажу, во сколько я просто уже да, отвечаю. Нет, давайте как бы я скажу, вы пока подписываетесь, скажу, во сколько мы собираемся для подведения итогов по законодательному собранию. Я продолжение заседания, мы заседания не закрываем, мы берем и хорошо? Давайте мы будем решать, какой смысл разъявляться. А какой смысл разъявляться? А мы не можем сейчас подвести а а по по даги. Да, да. Так, собрание поскольку нам необходимо собрать или послушать. Нам на жалобу мы не за можем. Андрей Николаевна, мы можем позавтракать? Ну, Можем. Но я пока не готова вам рассказать, потому что мне просто нужно немножечко подумать. Давайте, Насколько ладно, нужно, возможно, возможно. до завтрашнего дня, там, до 10 утра, мое предложение. А -а -а. в случае, если поступит настоящая комиссия, какое-то предложение нет. провести заседание раньше, мы проведем раньше? Вот вы знаете, мне нужно, кстати, как раз сделать звонок в вашу комиссию. Проконсультировал все умники, а сколько я смогу, как бы привести ну, все Нет, да, на результат. Давайте, Давайте сейчас, коллеги, я очень попрошу вас.